Ну вот и подходит к концу наш сегодняшний вечер. Вы знаете, телевидение нам сегодня оказало неоценимую услугу. Мы увидели ваши лица. Вы знаете, в это время, когда основным источником информации являются радио, телевидение и газеты, какая-то большая радость увидеть в одном месте, в одно время такое большое количество нормальных человеческих лиц. Спасибо вам. Мы не прощаемся с вами, мы говорим вам «До свидания, дорогие». Вот как будто бы сначала начинается судьба У бетонного причала, у последнего столба Здесь вдали остались бури, здесь земля уже близка Здесь косынку голубую я прищурившись искал Несколько минут Здесь меня когда-то ждали А теперь уже не ждут Белой пеной, мягкой лапой Бьются волны а маяк Я схожу себе по трапу Я схожу себе по трапу Независимый моряк но все время призывают отдаленные моря, Все куда-то уплывают, выбирают якоря, так и мы очих-то судят, как от пивса дошли, так от нас уходят люди, словно в море корабли. До свидания, дорогие, Вам ни пуха, ни пера, пусть вам встретятся другие, Лишь попутные ветра. Чайки белые снуют, Ни на что не намекаю. Что ты? Ни на что не намекаю, Просто песенку пою. другие, лишь попутные ветра. Море синее сверкает, чайки белые снуют, Ни на что не намекаю, чтобы ни на что не намекаю. Просто песенку пою, просто песенку пою. Huh? Um, um.